Добрый день, уважаемые партнеры! Я Ван Фан из Международного бизнес-колледжа Фухоу, и сегодня мы продолжаем говорить на тему здоровья. У каждого человека есть стремление к здоровью. Однако в прошлом у нас было много совлуждений касательно здоровья. Большинство начинает лечиться только когда болезнь дает о себе знать. И именно из-за этого мышления многие лишаются наилучшей возможности для того, чтобы попрощаться с болезнью. Как показывает практика, лечиться, когда ты уже заболел, это неправильно. Правильная точка зрения – это принимать превентивные меры до возникновения болезни. Все понимают, что если ты заболел, то болезнь нужно лечить, но у большинства не хватает понимания в отношении профилактики и превентивных мер. Они недооценивают э, это и не уделяют этому большого значения. В действительности, оптимальное лечение заключается в профилактике, в том, чтобы сделать так, чтобы человек не заболел. А если человек заболел, то прежде всего нужно четко э, понять все причины заболевания. И если мы найдем первопричину, то сможем решить проблему и сделать так, чтобы человек не болел в дальнейшем. Всемирная организация здравоохранения дает новейшее определение в отношении болезней. В частности, самый простой и быстрый путь избавления от болезни это восстановление клеток, улучшение клеточного метаболизма и повышение клеточной активности. Идея примитивных мер, о которой мы говорим, заключается в здоровье клеток. Если клетки здоровы, то человек здоров. Когда в клетках начинают возникать нарушения, человек заболевает. Если рассмотреть организм с биологической точки зрения, то его базовой структурной единицей является клетка. Организм состоит из клеток, клетки формируют ткани, ткани формируют органы, органы формируют системы, а система организм в целом. Присутствует более 200 видов клеток, выполняющих различные функции. Примерно общее количество клеток колеблется в диапазоне от 60 до 75 триллионов. Итак, клетка – это самая маленькая биологическая единица организма, которая, в свою очередь, формируется из протоплазмы, состоящей из большого количества различных компонентов. Разновидностей клеток великое множество. Например, клетки крови имеют круглую форму, благодаря чему более свободно двигаются по мелким кровеносным сосудам. Клетки слизистых оболочек имеют плоскую или цилиндрическую форму, которая обеспечивает их лучшую связь. Нервные клетки имеют много отростков. Это более удобно для передачи информации. Клетки мышечной ткани имеют ферритиновидную или звездочную форму. Это позволяет им эффективно сокращаться. Иммунные клетки имеют неправильную форму. Это позволяет им эффективно поглощать различные патогены. И, конечно, клетки действуют не в одиночку, а выполняют командную работу. Клетки, выполняющие одинаковые функции, имеющие одинаковое строение, объединяются между собой и формируют ткани. К примеру, эпителиальные, соединительные, мышечные, нервные ткани. А, ткань, в свою очередь, формируют другие структурные единицы, выполняющие те или иные физиологические функции, то есть органы. К примеру, печень, сердце, селезенку, легкие почки, желудок, толстый тонкий кишечник, головной мозг. Знакомство человека с собственным организмом первоначально началось именно с органов. Ряд органов со схожей структурой и функциями, находящихся в текстных взаимосвязях, объединяются и совместно обеспечивают определенную физиологическую активность. Таким образом, формируют 8 основных систем организма. Опорно-двигательный аппарат, нервную систему, эндокринную систему, кровеносную систему, дыхательную систему систему пищеварения, мочевыделительную систему и репродуктивную систему. Функции всех систем организма различаются, но, тем не менее, все системы тесно связаны между собой, поддерживают и обуславливают работу друг друга. Посредством управления и регуляции со стороны нервной системы они объединяют организм в единое целое, обеспечивают защиту и нормальную физиологическую активность организма. Клетка – это основа физиологического существования. Если в клетках происходит нарушение, то организм не в состоянии поддерживать равновесие, нарушаются функции саморегуляции и самозащиты организма. Поэтому неважно, как мы называем ту или иную болезнь, или исследуем причину ее возникновения, все сводится к нарушениям в клетках. Это первопричина. Итак, мы понимаем причину возникновения болезней, и наша первостепенная задача заключается в профилактике и поддержании здоровья. Нам необходимо снабжать клетки необходимым питанием и защищать их от проникновения вредных веществ, так называемых токсинов. Если проблемы начинаются в клетках, то они возникают и в ткани, затем в органах, а затем и в целых системах органов. А когда проблемы возникают в системах, то человек, естественно, заболевает. Проблемы в клетках могут возникать из-за двух основных причин. Во-первых, недостаточное питание, и во-вторых, проникновение микробов и вирусов. Клетки находятся в жидкой среде, в так называемой гуморальной жидкости. Это и кровь, и тканевая, жидкости лимфа и так далее. Жидкость составляет от 60 до 70% организма взрослого человека. У ребенка это может быть 80-90%. Клетки живут в жидкости организма, как рыба в воде. Клетки – это рыбы, а жидкость организма – это вода в аквариуме. Состояние и чистота жидкости определяет здоровье клеток. Давайте рассмотрим, каким образом в организм проникают токсины. Для начала рассмотрим внешние причины. Это может быть и солнечный свет, и загрязнение воздуха, загрязнение воды, загрязнение пищи, различные химикаты, вредное излучение, например, от смартфонов, компьютеров или бытовой техники. Все это в той или иной степени наносит ущерб организму. Второе – это внутренние токсины. Это отходы метаболизма, это токсины, формирующиеся под воздействием стрессов и эмоционального напряжения и так далее. Китайской медицине к токсинам относят патогенные факторы, например, избыточное скопление факторов ветра, холода и сырости. Они приводят к нарушению метаболизма, вследствие которого ухудшается детоксикация организма. Когда количество токсинов превышает возможности печени по их расщеплению, то страдают абсолютно все клетки. Мы знаем, что печень ⁇ это единственный орган, отвечающий за расщепление и выведение токсинов из организма. Поэтому ее нужно как следует беречь, следить за настроением, не злиться, не бодрствовать ночью и так далее. А следующая причина ⁇ недостаточность питания. Почему клетки недополучают питательные вещества? Во-первых, это происходит из-за неправильных пищевых привычек. Это злоупотребление какими-либо отдельными продуктами, например, мясом или рыбой, переедание. Однообразное или нерегулярное питание, злоупотребление фастфудом и так называемыми мусорными продуктами. Конечно, это и потеря части питательных веществ в процессе приготовления пищи. Даже когда мы моем овощи, то часть витаминов теряется. Затем, когда мы их нарезаем, теряется еще часть. Затем, когда варим или жарим их, то теряется еще часть питательных веществ. Еще одна причина – это изначальное уменьшение питательных веществ в самих продуктах. Мы едим множество продуктов, выращенных в искусственных условиях. Изначально люди питались сезонными продуктами, но сейчас, даже зимой, мы можем есть тепличные арбузы. Мы едим выращенные в теплицах овощи и фрукты круглый год. Есть еще и генномодифицированные продукты, и продукты, загрязненные химикатами и тому подобное. Все это влияет на состояние здоровья, провоцирует изменения в клетках и ускоряет процесс их старения. В общем и целом клетки выполняют три основные функции. Это метаболизм, самовосстановление и иммунное восстановление. Если мы хотим не болеть, нам необходимо мобилизовать клетки. Каким образом этого добиться? Тут стоит сказать о двух аспектах. Первый – это снабдить клетки достаточным количеством питательных элементов и повысить уровень их энергии, ускорить процессы их восстановления и регенерации. Это так называемый ввод, то есть поступление питательных веществ с пищей. Второе – это эффективное выведение, а именно выведение из организма отходов и токсинов, снижение нагрузки на организм, в том числе выведение патогенных факторов – ветра, холода и сырости. Это же касается продуктов метаболизма, мертвых клеток и так далее Все это нужно эффективно утилизировать и выводить из организма, чтобы снижать нагрузку на него Мобилизация клеток в основном опирается на эти два аспекта Введение и выведение И чтобы поддерживать крепкое здоровье, необходимо идеальное соотношение этих двух факторов это помогает поддержать функцию органов и обеспечить сваженную, бесперебойную, бесперебойную работу систем организма. Это необходимо обеспечить не для какого-то конкретного органа, ведь у всех органов есть, так сказать, свое рабочее место, и они должны функционировать в полном взаимодействии. В современном обществе западная медицина призвана решать проблемы с конкретными органами. Китайская медицина же старается решить проблемы систем органов. Давайте рассмотрим, как китайская медицина может помочь нам решить вопрос введения и выведения, о котором мы только что говорили. Итак, введение – это поступление питательных веществ и стимуляция их эффективного усвоения. Это оздоровительный эффект, достигаемый посредством сбалансированного питания и употребления пищевых продуктов с лекарственными свойствами. Другими словами, это Яншен питание, призванные системно решить проблему с клетками, обеспечить клетку, э, клетки достаточным количеством питательных веществ, активизировать стареющие клетки, отрегулировать клетки, в которых уже начали происходить изменения. Для этих целей в компании Фухо есть продукция оздоровительного питания. Девять основных наименований продукции. Это эликсиры серии регуляция, очистка и восстановление. Феникс, Сансин три драгоценности. Конечно, в сериях регуляция, очистка и восстановление есть и другие наименования продукции. Это продукция, которая призвана решить проблемы дефицита питательных веществ в клетках, регулировать работу клеток и таким образом решать проблемы систем, органов на базовом уровне. К примеру, серия очистка включает в себя такие продукты как эликсир сансин, паста роза, постилки галстин и так далее. Серия регуляция. Эликсир Феникс и капсулы Линджи. Серия восстановления, эликсир Три Драгоценности, капсулы Хайцаугай. Есть и несколько новых наименований продукции, появившихся в этом году. Это пептиды Женьшеня, женщины Мультипауэр, капсулы Молодость Плюс и Движение Плюс. Но, так или иначе, вся эта продукция предназначена для того, чтобы снабдить клетки всеми необходимыми питательными компонентами. Если мы снабдили клетки достаточным количеством питательных веществ, устранили дефицит. У клеток появляется достаточно энергии, чтобы поддерживать здоровое состояние. Введение подразумевает ускорение, э, выведение подразумевает ускорение процессов очищения организма, э, повышение энергии клеток, ускорение, ускорение процесса восстановления и регенерации клеток и нормализацию состояния систем организма. Давайте рассмотрим, каким образом термоинфракрасный массажер может помочь нам в регуляции систем организма. В этом продукте применен традиционно использующийся в китайской медицине патагонный метод в сочетании с современными оздоровительными методиками, такими как светотерапия, термотерапия, магнитотерапия и прочее. Для его изготовления использованы самые современные наноматериалы. Кроме того, в комплексе с ним применяется специальное эфирное масло с экстрактами, применяемых в китайской медицине лекарственных растений. Термоинфракрасный массажер помогает ускорить процессы метаболизма, быстрее и эффективнее вывести из организма отходы метаболизма, улучшить проходимость каналов и сосудов, или так называемых меридианов, устранить патогенные факторы холода и сырости, вывести токсины, добиться косметического эффекта, повысить активность клеток, улучшить кровообращение и устранить застои. Очистить кровь, знать напряжение и усталость, а также очистить жидкие среды организма. Восстановить баланс инь выровнять позвоночник, снять эмоциональное напряжение, избавиться от лишнего веса, улучшить состояние кожи и добиться других положительных изменений. Многие люди до прохождения сеанса чувствуют себя уставшими, чувствуют тяжесть во всем теле. Однако после сеанса они чувствуют значительное облегчение, как будто они сняли очень толстую и тяжелую одежду. Возвращается легкость в теле. Почему так происходит? Изначально многие клетки пребывали либо в условно говоря нерабочем состоянии, либо в уставшем состоянии. Затем, когда мы повысили их активность, заново наполнили их энергией, человек, конечно, будет чувствовать себя э, более легко и расслабленно. Патагонный метод один из восьми основных терапевтических методов китайской медицины. Он применяется очень широко. Его описание можно найти во многих классических текстах. По китайской медицине, в частности, указывается, что при надлежащем применении этот метод способен вылечить большой спектр, спектр заболеваний. Изначально этот метод предполагал воздействие паром. Необходимые лекарственные растения помещали в емкость, делали отвар, затем емкость помещали под проблемный участок тела. Активные компоненты лекарственных растений испарялись. И вместе с паром проникали в организм через поры кожи. Это помогало устранить застой в каналах и сосудах, нормализовать циркуляцию ци и крови, вывести из организма токсины и таким образом добиться терапевтического эффекта. Другими словами, это применение трансдермальной адсорбции, введение лекарственных компонентов через кожу. Кожа – самый большой орган нашего тела. У нее большая поверхность, на ней находится множество пор. Кроме того, она выполняет защиту кроме того, что она выполняет защитную функцию оберегает организм от внешних факторов. Она также обладает множеством других функций. Это и секреция, и впитывание, и экскреция, и проч прочее. Классический патагонный метод китайской медицины довольно сложный, поскольку различные лекар лекарственные растения обладают различными свойствами, и нужно учитывать множество нюансов. Сколько и когда добавить того или иного компонента, сколько их вываривать, на каком огне, большом или малом, Сколько должно быть воды на том или ином этапе. Даже к емкости для приготовления твара предъявляются определенные требования. Это очень сложный технологический процесс. Для того, чтобы максимально упростить задачу, наша компания выделила экстракты лекарственных растений, применяемых для этих целей, и поместила их в специальный готовый продукт. А именно, эфирное массажное масло Херба Oil for Whole. Поэтому до того, как начать процедуру на термоинфракрасном массажере, мы просто наносим на тело данное эфирное масло, и это является полноценной альтернативой классическому методу. Таким образом, мы добиваемся комплексного эффекта от воздействия активных компонентов лекарственных растений, тепла, инфракрасного излучения, магнитного поля и так далее. И можем при помощи внешнего воздействия осуществлять внутреннюю регуляцию организма. Активные компоненты лекарственных растений, содержащиеся в эфирном масле, помогают устранить факторы сырости и холода, улучшить кровообращение, устранить застой, укрепить янскую ци, укрепить кровь, улучшить проходимость каналов и сосудов, улучшить состояние кожи. У кого-то, возможно, проблемы с шейным отделом позвоночника, у кого-то с поясничным, но после прохождения сеанса они вдруг замечают, что боль утихает. Я видел одного клиента, у которого болела спина. Более того, он сказал, что боль беспокоит его уже долгие годы. А в последние месяцы спина болит практически каждый день. И он перепробовал уже множество способов. Но не мог использовать биоэнергомассажер из-за из из из некоторых противопоказаний. Итак, он перепробовал много способов, но не добился... Значительных результатов. И решил попробовать тип. Уже через пять минут он сказал, что в области спины появились приятные и комфортные ощущения, а после сеанса он почувствовал себя очень легко и расслабленным. Дело в том, что в эфирном масле э, содержатся также и компоненты, обладающие более утоляющим эффектом. Есть компоненты, улучшающие кровообращение и устраняющие застой. Когда кровообращение нормализуется, а каналы и сосуды очищаются, то и болевые ощущения уменьшаются. Был еще один мужчина, который жаловался на боли в пояснице. Я предложил ему пройти пробный сеанс, а потом рассказать о своих ощущениях и указать, где конкретно болит. Через 20 минут после сеанса я спросила, где именно болит. Я хотела дополнительно проработать больное место с помощью биоэнергомассажера, чтобы решить конкретную задачу. Он сделал несколько движений, наклонился вперед-назад, в стороны и так далее, присел и не смог указать на конкретное больное место. Боль ушла. Ему это показалось удивительным, и он спросил, почему так получилось. Я ответил распространенной фразой китайской медицины. «Где нет проходимости, там есть боль. Где есть проходимость, там нет боли». Все дело в непроходимости каналов и застоях ци крови. Когда же с помощью ТИМ эфирного масла мы восстановили проходимость и убрали застои, боль естественным образом исчезла. Также стоит отметить и благотворное воздействие на кожу. Если вы пользовались нашим термоинфракрасным массажером, то не могли не заметить, что кожа стала более гладкой и нежной. Кроме того, есть даже эффект осветления пигментных пятен. Одна женщина отмечала, особенно отмечала улучшение кожи. Она сказала, что буквально влюбилась в свою кожу вплоть до того, что стала постоянно гладить ее. Настолько приятно она стала на ощупь. Потом добавила, что не только она, но и ее муж тоже стали чаще гладить ее кожу. Так что Тим неожиданно помог еще и улучшить отношения между супругами. Что может дать нам Тим? На самом деле это оздоровительный способ для ленивых. Ведь нам ничего не нужно делать. Нам нужно просто лежать и получать оздоровительный эффект. Каких же эффектов мы можем достигнуть? Давайте разберем его основные преимущества. Первое преимущество – это высокие технологии, реализованные в данном продукте. Это и водонепроницаемая ткань из наноматериалов, которая защищает от протеканий и обеспечивает идеальное сохранение тепла внутри капсулы. Кроме того, эта высокотехнологичная ткань испускает инфракрасное излучение, а инфракрасное излучение улучшает кровообращение, ускоряет метаболизм, а также обладает жиросжигающим эффектом. Если происходит локальное улучшение кровообращения, то затем оно улучшается и во всем теле. Следующее преимущество – это высокое качество. Нагревательные проводники изготовлены из углеволокна. Они обеспечивают безопасный и стабильный нагрев. Нагрев очень комфортный. Более того, углеволокно – это экологически чистый материал. Во многих аналогичных продуктах используются металлические нагревательные элементы. Они не обеспечивают достаточный уровень комфорта, и это не особо хорошо для тела. Зачастую металлические нагревательные элементы дают избыточный сухой жар. Достаточно вспомнить радиаторы центрального отопления. В России они есть практически в каждом доме. Когда нагревательный элемент перегревается, то человек испытывает дискомфорт из-за сухого жара. Люди с повышенной чувствительностью испытывают проблемы с дыханием, у кого-то может закружиться голова или потемнеть в глазах и так далее. Но наши нагревательные элементы из углеволокна обеспечивают равномерный и комфортный нагрев. А если мы используем еще эфирное масло, то могут проявиться и другие эффекты и ощущения, но об этом поговорим далее. Третье преимущество – это высокая эффективность. На термомате расположены энергетические магниты и специальные лампы. Магнитное поле обладает глубоким проникающим эффектом, воздействует на глубокие слои. Оно также благотворно сказывается на кровообращении и метаболизме. Когда мы делаем массаж головы клиенту, лежащему в капсуле, мы сами можем прочувствовать эффект магнитного поля и его благотворное воздействие. В сочетании с воздействием тепла и инфракрасного излучения оно помогает еще лучше нормализовать проходимость поверхностных и глубоких каналов, улучшить циркуляцию ци и крови, улучшить функции внутренних органов. В качестве энергетических магнитов использованы природные минералы, которые, кроме того, воспроизводят большое количество анионов. Анионы благотворно влияют на качество сна, на дыхательную и нервную систему. Многие партнеры говорили мне, что не могут пользоваться термоинфракрасным массажером. Я спрашивал их, почему. Они говорили, что тут используется эффект сауны, а у них непереносимость сауны высоких температур. В сауне у них кружится голова, <coughs> начинаются трудности с дыханием, кому-то даже приходилось вызывать скорую помощь. Именно поэтому они не осмеливались попробовать. Тим. Я отвечала, что ТИМ – это абсолютно не то же самое, что обычная сауга. Вы поймете разницу, когда попробуете. Потом, когда они лежали в капсуле уже 20 минут, они просили добавить им еще 10 минут. У них не было никакого э, дискомфорта из-за затруднения дыхания. Все дело в анионах. Они благотворно сказываются на дыхательной системе и дарят ощущение комфорта. Следующее преимущество – это комфорт и безопасность. В Тиме есть шесть массажных точек и шесть массажных режимов, которые имитируют различные техники массажа, например, постукивание или разминание различной интенсивности. Мы можем наслаждаться оздоровительным эффектом в очень комфортной обстановке. Массаж биологически активных точек также помогает регулировать ссы и кровь. Массажные точки – в частности, расположены в месте прохождения канала мочевого пузыря. А на этом канале находится множество точек и проекций, связанных со всеми внутренними органами. И таким образом мы воздействуем практически на все органы путем массажа точек. Мы нормализуем проходимость каналов и улучшаем циркуляцию ци и крови. Кроме того, с помощью ТИМ мы можем провести очистку наших клеток, вывести из организма большое количество токсинов, как с потом через коры, так и посредством опорожнения кишечника и мочевого пузыря. Кроме того, массажные точки и энергетические минералы имеют еще одну функцию. Они могут в определенной степени выровнять позвоночник, исправить осанку. Позвоночник – это поддержка тела. Если он искривляется, это может повлечь искривление таза, привести к протрузиям и грыжам. Может возникнуть диспропорция между левой и правой стороной. Это проблемы опорно-двигательного аппарата, которые мы можем видеть невооруженным глазом, но могут быть и скрытые проблемы. По позвоночнику проходит задний срединный канал Думай. Он во многом обуславливает функции шести половых органов, а их функции тесно связаны с функциями пяти плотных органов. Искривление позвоночника может привести к нарушению <coughs>, циркуляции на канале Думай, уменьшение янской ци. Снижению функции шести полых органов. Порядка 80% так называемых возрастных заболеваний связаны с искривлением позвоночника. Благодаря комплексному воздействию энергетических минералов, массажного эффекта, тепла, мы можем добиться очень ощутимого эффекта по выравниванию позвоночника. Вернуть позвоночнику правильное положение улучшить циркуляцию ци и крови и таким образом улучшить функции полых и плотных органов. Благодаря тому, что у нас есть шесть массажных режимов, мы можем подобрать для себя наиболее комфортные. Естественно, ощущения от каждого режима будут отличаться. Например, режимы 4 и 6 более комфортные и мягкие. Если мы любим более жесткий массаж, мы можем выбрать другие режимы. Тим очень прост в эксплуатации. У него есть возможность раздельного контроля термомата и термоодеяла. Есть PIM пульт дистанционного управления. Также у него нет вредного электромагнитного излучения. Он идеально подходит для, домаш... для домашнего использования. В Ким есть еще и инфракрасная маска для глаз. Она помогает улучшить кровообращение в области глаз, снять усталость глаз. Многие отмечали, что после ее использования улучшалась резкость зрения. Это особенно актуально, если мы часто пользуемся смартфоном или компьютером. Необходимо стимулировать крово... кровообращение в области глаз. Кто-то спросит, как им пользоваться. Очень просто. Мы можем разложить его на полу или на кровати, потом мы наносим на тело эфирное массажное масло, выставляем нужное нам время, температуру, массажный режим, затем надеваем одноразовый термопакет, ложимся в капсулу, так, чтобы голова была снаружи, а тело внутри. В самом начале я бы рекомендовала выставлять небольшую продолжительность и температуру. Продолжительность 20-25 минут, температура в районе 40 градусов. Конечно, по ощущениям можно выставить э, от 40 до 50 градусов. Проводить такие сеансы достаточно один-два раза в неделю. До и после сеанса нужно пить много теплой воды. Если есть возможность, то пить воду можно и во время сеанса. После сеанса можно еще пройти процедуру на БЭМ, затем нанести энергетический бальзам и сделать обертывание пленкой. Но вне зависимости, проходите вы потом процедуру на БЭМ или нет, стоит выпить флакон эликсира Феникс. Конечно, после сеанса ТИМ стоит избегать холода, не переохлаждаться. Можно использовать его, не снимая одежды. Тогда мы берем только термомат, убираем верхнюю часть, потом выставляем время, температуру и массажный режим. И ложимся сверху прямо в одежду. Так мы можем хорошо расслабиться и сделать массаж. Это отлично подходит для случаев, когда очень хочется массаж, но некому сделать, или когда не хочется раздеваться, хочется просто немного расслабиться. Продолжительность сеанса может варьироваться в зависимости от типа конституции тела и индивидуального состояния организма. Обычно это от 20 до 60 минут. Температура в диапазоне от 40 до 60 градусов. Конечно, если мы используем термоинфракрасный массажер в сочетании с БМ, то эффект будет еще лучше. Мы можем вначале пройти... Сеанс на ТИМ, согреть и открыть энергетические каналы, вывести из организма холодные патогенные факторы и токсины, а затем мы можем локально проработать с помощью БЭМ проблемные участки. Например, места, где э, бывают ощущение сильного холода, жара или места, где мы ощущаем дискомфорт. В этом случае мы можем использовать технику фиксированной проработки для данных участков. Но если мы сочетаем ТИМ и БЭМ, нужно следить за продолжительностью сеанса и интенсивностью. Они не должны быть слишком большими. Общее время ТИМ и БЭМ желательно не должно превышать 50 минут. Комбинированное использование ТИМ и БЭМ более эффективно и очень комфортно. У некоторых людей уже буквально через 5-10 минут после начала процедуры на ТИМ могут появиться те или иные ощущения. Они могут отличаться, поскольку у людей различные конституциональные типы и разные состояния здоровья. Кто-то чувствует холод во всем теле, кто-то чувствует холод вокально, например, в суставах, в животе, пояснице, ягодицах или бедрах. Кто-то чувствует сильный жар, жжение, но при этом, если притронуться к коже, то она будет холодная. Кто-то может почувствовать жар в верхней части тела и холод в нижней, или холод с одной стороны и жар с другой. Кто-то может заметить хороший эффект по снижению веса, обнаружить, что живот стал меньше или стал более мягким. Таких случаев у нас уже немало. Кто-то быстро теряет несколько килограмм, у кого-то талия уменьшается на несколько сантиметров. Это нормальное явление. Этот продукт идеально подходит людям, живущим в холодных регионах или людям с избытком холодных факторов в организме. Также это полезно для кожи. После сеанса она особенно гладкая и нежная. Также Тим позволяет определить свое состояние здоровья, выявить те или иные проблемы. Мы часто думаем, что здорово, и у нас нет никаких проблем, но стоит нанести эфирное масло и лечь в капсулу, и уже через 20 минут мы можем обнаружить те участки тела, где скопилось много холодных патогенных факторов, так называемых факторов ветра, сырости и холода. Мы можем это почувствовать, затем мы будем знать, что делать. Чтобы еще, э, еще улучшить состояние здоровья. Как было сказано, у всех свой тип конституции. К примеру, людям с типом застой крови э, люди с типом застой крови часто страдают варикозом. И зачастую мы можем заметить, что после сеанса Тим варикозная сетка ста, становится светлее и меньше. У кого-то нормализуется давление и так далее. Разные люди могут получать абсолютно разный эффект. Это отлично подойдет для людей, находящихся в состоянии так называемого субздоровья, испытывающих хроническую усталость, подверженных сильным нагрузкам и стрессам, имеющим хронические заболевания. Также ТИМ хорошо подойдет людям с нарушением сна. Многие отмечали, что после сеанса качество сна улучшалось, они легко засыпали и не просыпались ночью. Также ТИМ можно порекомендовать людям с нарушением работы ЖКТ. Часто проблемы пищеварительной системы возникают из-за злоупотребления холодной или трудно перевариваемой пищи. Это в определенной мере вредит функциям желудка и кишечника. С помощью Тим мы можем хорошо прогреть желудок и кишечник, повысить уровень цы и крови в них и таким образом улучшить их функции. Улучшить пищеварение. Также ТИМ отлично подойдет людям с избыточным количеством холодных патогенных факторов в организме. Почему они скапливаются? Например, если мы часто едим и пьем холодное, не спим ночью, подвергаемся сильным нагрузкам и стрессам, либо часто контактируем с холодом и сыростью. К этой категории также можно отнести людей с ревматоидными и ревматическими заболеваниями испытывающими боли в шейном-поясничном отделах позвоночника или суставах. Также сюда можно отнести э, и синдром холода в матке и проблемы мочевыделительной системы. Так называемый синдром холода в матке – это частая проблема среди женщин. Мужчин, конечно, этого не бывает. Как он проявляется? Могут быть сильные менструальные боли. Менструальные выделения приобретают темный, практически черный цвет. Уменьшается их количество, появляются сгустки крови. Все это признаки холода в матке. Он может нанести серьезный вред организму. Очень часто он может привести к трудноизлечимым гинекологическим заболеваниям. Зачастую к нарушениям репродуктивной системы, как, например, бесплодие. Очень часто бесплодие также связано с синдромом холода матки. Также он может иметь отношение к нарушению мочи выделительной системы. К примеру, это может быть учащенное или болезненное мочеиспускание. При проблемах с пристательной железой также можно порекомендовать использовать ТИМ. Это поможет улучшить ее функцию. Конечно, ТИМ можно порекомендовать людям, стремящимся к красоте. ТИМ – это системный подход к оздоровлению. Это совокупность лекарственных компонентов, патагонного метода, воздействия магнитного поля и тепла, благодаря которому мы можем комплексно решить вопрос системы кровообращения. Кроме того, мы можем эффективно улучшить состояние кожи, вывести токсины, как из поверхностных так и из глубоких слоев, в том числе и из клеток. Улучшить проходимость каналов и сосудов, вывести из организма патогенные факторы холода и сырости. И таким образом позволить организму постепенно перейти из так называемого субздорового состояния в здоровое состояние. Тим – это продукт, помогающий улучшить состояние клеток и повысить клеточную активность. Это высокотехнологичный, высококачественный, высокоэффективный, простой в эксплуатации и очень комфортный и безопасный продукт, позволяющий получить здоровье и красоту без особых усилий. В завершение хочу пожелать вам, чтобы благодаря внутренней регуляции и внешнему уходу, здоровье и красота сопровождали вас на протяжении всей вашей жизни.